Всем привет! Сегодня я вам покажу самый лучший чит для Robloxа. А, сразу скажу плюсы этого чита. А, здесь работает автоинжект. То есть, по нажатию одной кнопки, а, вы сможете автоматически заинжектиться а, в самом Robloxе. Также он работает на Windows 7. И здесь не требуется ключ для входа. То есть, вы сможете а, зайти в чит полностью без какого-либо ключа. А, значит, ссылочку я в описании оставлю на этот сайт. Переходите по ссылке в описании. Потом листаете вниз и нажимаете кнопку Доволт. Все, нажали. Здесь разрешаем. Все отлично. И нажимаем кнопочку скачать. А, как видите, он скачался, но хром у меня его заблокировал. А, здесь я сохранить не могу, как видите. У вас может быть вот здесь кнопочка сохранить может быть появится. Но у меня здесь ее нету. А в таком случае, если у вас вот здесь также кнопочка сохранить не появилась, как у меня, а, нажимаете Показать все, переходите на скачанные файлы. И вот здесь кнопочка сохранить появилась. Нажимаем ее. Все равно продолжить. Все, чит скачался, отлично. Нажимаем Показать в папке. А, заходим а, в RAR-файл с читом. Закрываем браузер, также папку. И переносим вот эту папку на рабочий стол. Все, мы ее перенесли. И теперь, чтобы зайти в чит, обязательно отключаем антивирус. Так, все, как видели, я свой отключил. Заходим в эту папку. И заходим в наш чит. Все, вот он грузится. Все, вот он наш чит появился. Все отлично. А, значит, смотрите, вот это засираем, оно нам не надо. И теперь давайте я вам покажу, как он работает на в самом Роблоксе. Заходим на сайт Roblox. И давайте, в принципе, проверим на jailbreak, я думаю. Так, все, заходим в jailbreak. Сейчас ждем, пока он у нас загрузится. Может быть, будет долго грузить из-за того, что в jailbreak довольно часто выходят обновления крупные. И там очень большая идет а, нагрузка на саму карту. Так, все. В принципе, довольно быстро загрузился. Отлично. А, заходим за преступника. Как видите, вот он я появился. Все отлично. И значит, смотрите, инжект находится у нас вот здесь. Это вот этот шприц. Нажимаем на него. Ждем немножечко. И все. Как видите, рейдим. Все заработало, все заинжектировалось. Так, теперь заходим в скрипт хаб. И нам нужен jailbreak. Нажимаем. Как видели, э -э сейчас у нас появился чит в jailbreak. Так, давайте в принципе проверим став функции. Так, давайте сейчас выбежим на улицу. Чтоб нам подробнее все проверить. Так, все, сейчас я добегу до полицейского участка. А, значит, смотрите, первая функция выбирает все двери. То есть, смотрите, а вот здесь дверь, я сейчас через нее не могу пройти, как видите. Она для меня закрыта. А, нажимаем Remove Doors. Как видели, двери пропали. Все отлично, я могу теперь через них спокойно проходить. А, и также вот здесь вот решетка пропала. Как видели, эта функция сработала. А давайте B-Tools проверим. Это получается, я могу ломать все что угодно. То есть вот он, допустим... Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Полицейский участок. Я его могу полностью сломать. Так, давайте сейчас побыстренько мы с вами убежим. Вот здесь все сломаем. Все отлично. Он отстал. Теперь он никак не сможет пройти. Потому что это показывается только для меня. Если не ошибаюсь. Значит, смотрите, вот он. Полицейский участок. И я его полностью могу сломать. Как видите, я нажимаю, и все полностью ломается. А, давайте проверим, в принципе, еще одну функцию. Последнюю. А, Клик-ТП. Значит, давайте B tools отключим. И нажмем клик-ТП. Включим эту функцию. А, как видите, появился кружочек. Это типа где я появлюсь. Клик-ТП, это получается. Я сейчас нажму вот здесь и появлюсь там. То есть тпхнусь. Так, ну как видели, я-то но что-то не особо как-то хорошо сработало. Может быть, мне нужно выйти просто из тюрьмы. Давайте сейчас, в принципе, это и сделаем. Самое главное, чтобы меня сейчас никто не арестовал. Так, все отлично. И давайте проверим вот здесь. Так, ну как видите, он работает, но почему-то меня не оставляет на том месте, где я-то то есть, я туда тпхаюсь, но меня там почему-то не оставляет. Хотя нет, вот сейчас заработало. То есть, не с первого раза, но это работает. Иногда почему-то тпхает вас назад. Вот сейчас вот заработало. Отлично. Просто, получается, нужно было сбежать с тюрьмы. Так, давайте попробуем, допустим, на эту гору тпхнуться. Так, на неё, походу, я не могу, да? Я умер а, Ну, в принципе, как вы видели ТП работает Конечно, не очень хорошо, но работает а, Ну, в принципе, на этом все. Оставшиеся функции вы сможете сами проверить Если захотите а, С вами был, как всегда, AceBan Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем удачи и пока